Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Ирина Шваева. Я хочу вас пригласить на свой интенсив, на свой мастер-класс по открытию бизнеса по франшизе. Если вы когда-то задумывались об открытии своего бизнеса, то это именно тот вариант, который подходит для любого начинающего предпринимателя. Почему я так говорю? Потому что франшиза – это простроенный бизнес-процесс. Это готовый бизнес, уже упакованный, который вы можете просто внедрить у себя в регионе городе и получить результат, который вам гарантирует франчайзер. Что для этого нужно сделать и как выбрать правильную франшизу, об этом мы с вами поговорим на мастер-классе, на нашем интенсиве. Вы получите пошаговую инструкцию, получите чек-лист, благодаря которому вы можете сами это сделать. Или вы можете использовать мои знания, опыт и возможности и сделать это моей помощью. Но для этого нужно прийти на мастер-класс, на интенсив по проверке франшизы по выбору франшизы, той, которая подходит для вашего бизнеса. Буду рада вас видеть. Приходите. Ссылочку на регистрацию мастер-класса под этим видео. До встречи!